Если ваш друг или подруга прислали вам это видео, значит они очень любят вас или ненавидят. Сейчас я расскажу вам самый длинный анекдот в истории, восхитительный анекдот. Причем его фишка в том, что если вы в какой-то момент решите перемотать в конец и узнать, чем он закончился, вы ничего не поймете. Я не вижу смысла оттягивать, ставьте лайк этому видео и давайте начинать. Меня зовут Рома Гений, сейчас будет гениально. Погнали. Значит, идет себе мужик по улице, встречается ему бомж, протягивает ему записку и говорит, сам не читай, другому дай прочитать. Он подумал, ну, наверное, так и нужно поступить. Приходит домой, рассказывает жене, говорит, я сегодня просто иду по улице, никого не трогаю. Ко мне подходит бомж и говорит, вот тебе записка, сам не читай, другому дай прочитать. Может, ты почитаешь? Жена говорит... Можно. Берет, разворачивает, смотрит, что там написано и говорит, оооо, все. Мы с тобой больше не муж и жена. Собирай свои манатки, пошел нахер отсюда. Тут говорит, что? Пытается с ней спорить. Она говорит, нет, не хочу тебя слушать, проваливай. Тот бедолага собрался, ушел. Ну, естественно, пошел к другу жаловаться. Говорит, представляешь, я сегодня иду по улице, встречается мне бомж и говорит, вот тебе записка, сам не читай, другому дай прочитать. Ну, я принес жене. Она прочитала и выгнала меня из дома. Он говорит, что же там написано? Он говорит, не знаю. Говорит, ну, да, я почитаю. Значит, разворачивает, читает, что там написано, и говорит, я с тобой дружил столько лет, и после того, что я прочитал, я понял, что этой дружбы больше быть не может. Пошел нахер отсюда. Он говорит, да что Он говорит, нет, пошел нахер отсюда. Тот бедолага расстроился, пошел топить свое горе в баре. Сидит, грустный, раздосадованный. К нему подходит бармен и говорит, что ж такое у тебя стряслось? Он говорит, да не поверите. Сегодня, значит, шел по улице, встречается мне бомж, дает записку. Говорит, сам не читай, другому дай прочитать. Я принес жене, она прочитала и выгнала меня из дома. Я принес другу, он прочитал и говорит, что все, мы больше не друзья. Он говорит, так а что ж там написано? Он говорит, я не знаю. Он говорит, дайте сюда. Значит, читает и говорит, о, все, за алкоголь даже может не платить, пошел отсюда нахер. Пинками, ударами выгнал его из бара. Тот сидит на обочине, грустный, побитый. К нему подходят копы и спрашивают. Э, сержант Николаев Петров Вознесенский. Значит, что вы сегодня здесь, собственно, этим вечером делаете такой побитый и неряшливый? Он говорит, ой, если я вам расскажу, в жизни вы никогда не поверите. Все-таки придется рассказать. Ну, значит, иду я сегодня по улице, встречается мне бомж. Протягивает мне записку и говорит. Говорит, сам не читай, другому дай прочитать. Ну, я кому, естественно, пойду? Дал жене. Она прочитала и выгнала меня из дома. Я пошел жаловаться другу. Он прочитал. Сказал, что мы с ним больше не друзья. Прогнал меня. Я пришел в бар. Бармен прочитал. Выгнал меня. Даже не взял деньги за алкоголь. Они говорят, а что ж там такое написано? Он говорит, не знаю. Ну, разрешите в таком случае ознакомиться. Да, пожалуйста. Они разворачивают. Они говорят... О -о -о! Ну, мы просим нас простить, но, конечно, придется получить от нас звездюлей и поехать в участок. Побили его, значит, закинули в КПЗ. Он сидит там со своими сокамерниками. Ну, и как это обычно бывает в камерах, нужно рассказать, как ты туда попал. Ну, и значит, он говорит, ребята, не поверите. Иду сегодня, значит, по улице. Встречается мне бомж. Протягивает записку. Говорит, сам не читай, другому дай прочитать. Я, естественно, даю жене. Она прочитала, что там написано. Выгнала меня из дома. Я пришел пожаловаться другу. Он прочитал что там написано выгнал меня я рассказал бармену эту историю он меня выпинал из бара я рассказал ментам эту историю они меня подубасили и привели сюда бросили к вам в камеру как собаку последнюю они говорят что ж там такого может быть написано что вот это вот все с тобой происходит он говорит да я даже блин не знаю а ну да сюда мы почитаем ну значит разворачивают записку все смотрят нее о чувак ну сейчас будешь получать ну закатывают свои рукава и давай вам метелить отмутывать как следует, он еле выживший На следующий день идет на суд Судья значит спрашивает у него Господин значит подсудимый А вы как бы вообще в курсе Какие обвинения вам вменяют Он говорит, да особо нет они говорят, ну а как вообще в таком случае вы здесь оказались? Он говорит: да ну история нелепая, все равно рассказывайте. Ты говорит, шел сегодня по улице, подходит ко мне бомж, протягивает записку. Говорит, сам не читай, другому дай прочитать. Мне, значит, приношу жене. Она читает и прогоняет меня из дома. Я иду, расстроенный к другу, как бы пожаловаться ему. Он сам читает эту записку и прогоняет меня. То же самое происходит с барменом, выпинывает меня из бара. Я сижу на обочине, ко мне подходят блюстители закона, спрашивают, я рассказываю. Они разворачивают, читают, бьют меня и бросают меня в камеру. Я вчера с сокамерником показал эту записку, они прочитали. Отдубасили меня как могли, от души. Я вообще не знаю почему, и вот я здесь. Судья говорит, ну, записка, если что, прикреплена к делу, поэтому дайте, пожалуйста, мне с ней ознакомиться. Ну, значит, пристав подходит с этой запиской, протягивает. Судья надевает очочки, так медленно, степенно разворачивает эту записку, прищуривается, читает, эх, вздыхает, говорит, ладно. Все понятно. Смертная казнь. Тут думает, что происходит? Что, что происходит? Значит, на следующий день, казнь, этот человек, палач, говорит, я, конечно, сейчас буду рубить тебе голову, мне это в принципе, все равно, но ты не выглядишь, как убийца, вор, ну, в общем, сомнительный элемент общества. Приличный парень, как ты сюда попал, почему я рублю твою голову? Он говорит, слушай честно, даже не знаю, что тебе и сказать. Но вчера, иду по улице, подходит ко мне бомж, дает мне записку. Говорит, сам не читай, другому дай прочитать. Ну, я думаю, кому я еще дам? Принес жене. Жена прочитала. Выгнала меня из дома. Принес другу. Друг прочитал. Тоже меня прогнал. Я показал это бармену. Он выпинал меня, выпинал, меня из бара. Я сижу на обочине, побитый. Ко мне подходят, ну, эти в этих, как, ну, да. Они спрашивают, что случилось? Я им даю записку. Они меня тоже отпинали, кинули меня в камеру, сокамерники прочитали содержимое записки, тоже меня напинали. На следующий день в суде прочитала судья, говорит, о, ну тебе вот сюда, на смертную казнь, и вот я здесь перед вами. Он говорит, я, я понимаю, что я всего лишь палач, но очень сильно хотелось бы узнать, что в этой записке написано, с собой? Он говорит, да с собой, где она еще была. Протягивает этому палачу, он разворачивает и говорит, о, что я тут с тобой, вот это, вот. Надо было сразу тебе взять и голову отрубить. Фигак, значит, топором взмахивает, Голова катится, ну и попадает его душа к апостолу Петру, который, собственно, распределяет людей рай или ад. Апостол Петр говорит, так, подождите, ну у нас э, вообще-то тут э, вы не в списке, по идее. Вы должны были намного позже сюда попасть, что произошло. Вы вроде, типа, приличный парень, мы за вами следили, все было хорошо, что произошло. Он говорит... Ну вы то меня должны понять. Вы как бы святой. Я просто шел по улице. Ко мне подходит бомж. Дает мне записку. Говорит сам не читай, другому дай прочитать. Я принес жене, она меня прогнала, когда прочитал. Я принес другу, он меня прогнал, когда прочитал. Когда прочитал, меня прогнал бармен. Когда прочитали, меня кинули в камеру менты. Когда прочитали мои сокамерники, ли меня. Я пришел на суд, мне прочитали и -э -э, вынесли приговор смертельная казнь. Палач прочитал, замахнулся с особой страстью, чтобы отрубить не. Голову и вот я здесь. Апостол Петр в недоумении. Он говорит: да что ж там такого в этой записке может быть-то написано-то? Он говорит, я не знаю. Он говорит: ну тогда тебе, извините, пожалуйста, я прочитаю. Ну, значит, берет эту записку, разворачивая так, ну как это обычно делают цветы, разворачивает, читает и говорит: о, хо, я даже, говорит, не знаю, зачем вас сюда отправили, Вы сразу должны были к чертям, вот туда, в котлы, вариться. В ад, однозначно. Тут никаких вообще не может быть вариантов. Он говорит: да что ж так? Он говорит, в ад. Ну, значит, приходит он к чертям Черти говорят, о, ну, я Видим, с какой скоростью тебя сюда отправили Там ты, конечно, явно что-то так натворил... Ну рассказываешь что ты такое сделаешь... Сразу сюда вот так. Э -э -э, да... Он говорит, да ничего я не натворил, ну ничего я не натворил... Сегодня просто позавчера, ну когда это было уже, честно говоря, сбился со счета, говорит, шел по улице, просто шел, никого не трогал. Подходит ко мне бомж, говорит, дает записку, сам говорит, не читай, другому дай почитать. Ну я кому дал, конечно, же не, Прочитала, выгнала, дал другу, прочитал, выгнал, дал бармену в баре, ну было грустно, я пил. Он говорит, выгнал меня из бара, даже денег нет взял. Потом подошли мусора, говорит, ну, это уже некрасиво, конечно, было сказано, ну, сами понимаете, нервничать. Говорит, побили меня, кинули сразу в камеру, когда прочитали. Я дался камерникам прочитать. Те елки моталки прочитали, говорит, о, все, еле выжил после того, как они меня избили. На следующий день в суде. Судья говорит, смертная казнь, конечно, после того, как прочитал. Потом на следующий день палач, значит, читает эту записку, очень рассердился на меня, так отрубил голову, что летело, как в жертвоприношениях Мая, очень далеко и быстро. Потом апостол петр говорит тут вообще никаких не может быть ни скидок ни дисконтов по любому к чертикам летишь и вот я здесь перед вами они говорят ну значит все уже будешь здесь чтобы там не было написано добро пожаловать ты точно к нам но чисто из любопытства мы бы если можно прочитали содержимое этой записки он говорит читайте мне тоже кара я здесь уже уже все абсолютно неважно. дает им значит эту записку они читают и говорят о, о, о. Это, не, ну, не, ну, это, это даже не к нам, это говорит даже не к нам, это, ой, тебе написали сообщение, можешь прочитать там, исполнить просьбу, все, <кхм> так вот, и значит. Они говорят тебе точно, к сатане, к Люциферу. Брррр! он оказывается у Люцифера. Люцифер говорит, так обычно Люцифер начинает свой разговор, такая уж у него чудинка. Говорит, э, что ж ты такого натворил, что ты попал к самому мне. Он говорит, да ничего, не натворил, он говорит, рассказывай. Да говорит, просто шел по улице, подходит ко мне бомж, говорит, вот тебе записка, сам не читай, другому дай прочитать. Я кому, естественно, дал. жене, жена прочитала, выгнала меня из дома. А у меня 40 детей, елки моталки, ну как бы могла и пощадить. Ну, хотя, ну, не знаю. Пошел к другу, пожалуйста. Он прочитал меня, прогнал. Пошел в бар. Бармен спросил, что произошло. Прочитал содержимое записки, выгнал меня к чертям собачьим. Я сижу весь рваный, драный. На этом бордюре ко мне подходят блестители закона. Говорят, что в записке. Прочитали. Побили, бросили в камеру. Сокамерники прочитали. Измутузили меня. Честно. Ну, там было вообще нереально. Выжить чудом. Выжил. На суде. Судья. Значит, прочитал, говорит: ну точно смертная казнь. Палач прочитал, отрубил мне голову, летела, честно говоря, чуть в жидомер не закатилась. Я потом к апостолу Петру. Он говорит, никакого рая однозначно, потому что там в записке такое написано точно к чертикам. Ну, я уже думаю, к чертикам так к чертикам, это точно конечно. А когда чертики прочитали, сказали, нет, это уже даже не наша юрисдикция, если это слово здесь уместно. Сатана говорит, что ж там такого может быть написано в этой записке? Он говорит, ну, не знаю, полюбуйтесь. Протягивает ему эту записку. Ну, как бы сатана уже, как бы, сами понимаете, уже, ну, что может быть хуже? Он разворачивает тут записку, неудобно копытам, но как бы справился через пару минут, читается содержимое и говорит, ого, ого, он говорит, ну это даже не ко мне, это, ну, реальные люди, которые варятся у меня, это все настоящие преступники, там Гитлер, Сталин, самые ужасные люди мира, за всю историю варятся у меня, но ты даже, даже, ну, не моего поля ягодка, тебе еще дальше. Ну и щелкает, значит, своим копытцем, и вдруг этот мужик, главный персонаж не кто-то оказывается в какой-то мутной водичке, вокруг туман, значит, плавает, барахтается, не суши, ничего, просто барахтается, весь мокрый, с него течет, все такое зловонное, там ужасно неприятно находиться. И просто вдруг видит, в тумане появляется силуэт и приближается, все явнее становится и отчетливее, и видит эта лодка, а на ней два мужика сидит. И они говорят, что это такое? Тут вообще-то находятся только вымышленные персонажи, потому что, ну, настоящие так сильно. Ну, нагрешить не мог. Это нереально. Ты явно настоящий. Что произошло? Что могло произойти, что тебя определили сюда? Он еле разговаривает, вода во рту. Да ничего я не сделал. Говорит, просто шел я сегодня по улице. Подходит ко мне какой-то бомж. Почему-то ко мне. Протягивает записку. Неведомо какую. Говорит, сам не читай другому, дай прочитать. Я, естественно, тащу ее жене. Жена развернула, прочитала. Очень сильно почему-то на меня обиделась. Выгнала меня из дома. Я пошел жаловаться другу. Друг меня тоже прогнал. Говорит: мы с тобой больше не друзья. Я это все как ну в сердцах рассказал Бармену. Тот меня тоже прогнал, денег с меня взял, отпинал, побил. Я сижу весь драный рваный на бордюре. Ко мне подходят полицейские, спрашивают, что произошло. Я рассказываю, даю им эту записку. Они читают. Тоже меня бьют, бросают меня в камеру. Сокамерники, с которыми я сидел, прочитали. Очень сильно меня побили. Еле выжил, пришел на суд. Судья прочитала, говорит: но ну, это однозначно смертная казнь. Тут ни шага вправо, ни шага влево. Значит, палач прочитал. Тоже. Но ну, он, конечно, не мог меня пощадить. Но он так рубанул. Там явно что-то ужасное написано. Потом я, значит, попадаю к апостолу Петру. Он говорит: там точно ад, ну это вообще не обсуждается. Я попадаю к чертикам. Чертики говорят, ха-ха-ха, вот это уже финальное, конечное. Но тем не менее, когда прочитали содержимое записки, отправили меня к Люциферу. Ну и Люцифер уже говорит: О, -о, О, какой ты ужасный, раз уж ты у меня. Ну, значит, прочитаю я содержимое твоей записки. А то, ну непонятно, за что можно отправить аж ко мне. Но после того, как он прочитал содержимое этой записки, он сказал, нет, ну нет, это точно не ко мне. Еще дальше. И вот, теперь я здесь с вами барахтаюсь в этой мутной водичке в этом зловонном месте. Они говорят, так что там в этой записке то написано. Он говорит, да я не знаю. Они говорит, так и а че ж ты сам не прочитал? Это все, это уже точно конечно. Ты, ты мог просто сам узнать, что там написано. Он говорит, блин, а я как-то не подумал. Он говорит, ну так прочитай сейчас. И он одной рукой плывя, еле-еле засовывает руку в карман, достает оттуда эту записку. Разворачивает ее. А записка уже сама, ну, вялая, очень, мягко говоря. Он разворачивает, значит, еле-еле очень аккуратно. Смотрит, что там написано, вчитывается. А буковки-то стерлись. Присылайте этот анекдот своим друзьям, если вы их очень любите. Или терпеть их не можете. Конечно же, ставьте лайк этому видео, чтобы этот анекдот услышало как можно больше людей. И подписывайтесь на этот канал. Пока!